По сусекам что-то поскребсти. Шеф, все пропало. Закончилось зерно. Кстати, всем доброго здоровья. Бывает такое. И в это. Сейчас поедем пополнять свой запас. У нас тут, слава богу, есть как бы где взять рядом, поэтому ну сильно не заморачивался с осенью, чтобы прям это много купить, вот. тем более то, что я приобретал, это были отходы вот. но они закончились так что нам еще немножко не хватило сейчас вот поедем, доберем